Всем привет, с вами Макс Риск, Новый Год. Сейчас тут Санда Клаус пролетит, вот прям вот буду вот, вот сейчас, скоро-скоро пролетит, и вы его увидите. Пока что ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, вон пройдет только что. Смотрите, значит, можем получить гарпи, как ее получить сегодня я расскажу. Скин, конечно же, уже покупать, ну в принципе логично. Так, ну что ж, давайте туда гарпи расскажу. Во-первых, как вы знаете, нужно всегда заходить в игру, получать награды. Уже три недели я уже играю в Apes, A Clash Leons. Кстати, у нас уже скоро 28. Через 28 дней. Да, скоро уже будного года. Прямо к концу нового года, как понимаю. Сегодня 15 да, сегодня 15 -й. Реально, не счетчик делать. Только, я знаете что? А, когда будного года, это будет начать с 1 декабря. Не, 1 ноября. Ноября. Ноябрь. Ноябрь. Ноябрь значит 3 декабрь до 31 числа а тут 28 еще где-то там потеряли три дня вот где-то три дня здесь забыть как-то не, не классное число получается но у одного сегодня мы открываем конфетные рулетки лайк подписка я вам покажу как увидеть арки и но персонажа. вроде бы это логично нужно упадать чтобы чтоб но не но необычно потому что с этой не упадает. нам нужны вот эти вот три ресурса обычно карту не берем или важные ресурсы. Собираем, конечно. Монеты, кристаллы и э, алмазы. Это кристалл, да? Правильно, сказал. Отлично. Смотрите, значит, Гарпия. Вот у меня есть легендарный.. У не, меня нет вообще легендарного персонажа Эльфа, но Гарпия. А, только нам тоже легендарный. Будет тяжелее, кстати, выбить. Но вы знаете, что как я понимаю по максимуму Легендарок тут. Легендарок. Как кто -то легендарок. Гендарка 1, Гендарка 2. Леги вы где? Я только одну легу взял в себе в колоду, кстати. Три лега. Лега такая разцветная для того. Четыре лега. Нет, эпический персонаж. Вот легендарный персонажи они реально тащит в чем-то. Прямо на процентов говорю. что да, не так уж и много лега, как понимаю. У меня сейчас только три леги. Да, только три леги, как понимаю. Раз, два, три, да, правимся только 5 лего 6 лего это противотожелего 7 лего, 8 до 8 лего. так у меня тоже есть легот 9 лего гарпия не только 4 есть вас больше лег там будет конечно тяжелее выбить гарпию если у вас меньше 4 легендарок то вас легче выбить гарпию задавайте аккаунты другие и может быть еще выбить вот как-то так вот. Кстати, да, можно еще купить ее, если она будет хоть в магазине. Ага, нельзя только эпические персонажи. Можно. Ну ладно, друзья. Там, кстати, что открыто? Открыто именно открыли битву кланов. Благо... благословение еще есть. Вот, друзья, битва кланов открыта. День сбора, прям, знаете, гарпии и битва... битва кланов. Мы и так уже достаточно ролика записываем по поэтому сыграем еще раз. Что за карта? Неужели рандомные? Итак, скажем карты. Информация о сборе. О, смотрите, блин, Кеш такой активный, слушай, блин. Кто тут у нас лидер, кстати? Ну, хочу узнать. Я хоть не потерял лидерство. Ли лидерство. Не знаю, почему они попадали. И где у нас тут еще старый лидер был? Яро он заместитель, как понимаю. и он просто ушел? реально Реального здесь нет. Слушай, бро, ты меня хоть не выкинешь. Вон он, кстати. Он тироучастник. То чувство, что э -э все участники. Это что, Ропол и ч, блин? Все участники. Эй, кто такой? Кто это такой? Мы вообще, только один лидер здесь. Нечестность. Я понял, был заместитель пару штук. А, я понял, кого-то был пяточку кубков. Тир, у них попадали кубки, друзья. И мне еще интересно. А как там вообще связано все это вот с другими игроками? Они поднялись там? Я упал на какое место. Вообще хотят в первом месте занимать. Так давай проверим вот такое вот еще. 1900 реально поднимаются победители только в этом. друзья мы реально попадали с вами. Это из-за того что все такие активные капец. Ну что битву вам сыграем? Ясно. Так окей нужно сыграть. Что как играть называется? Как играть? Ага ускорение ускорение что значит ускорение? Там карта есть, там полдюк рандон. Скорость добычи ресурсов строительства и призыва увеличивает победу при помощи ускорения призыва. А, не, это моя подсказка, не надо так делать. Зачем раскрыли? Блин, я ролик делал для начинающих, для помощи. И мы врагам раскрыли, что они вот так могут. Кстати, прокачивайте псов, чтобы найти до максима то пишется максимум. Это почему-то. Возможно, это всем максимум. А точнее, рандона тут ничего не хватает, но это не моя колда, смысле чья колда? это не моя где станьте он э, мой любимый демон, да, почему бы и нет? ну что, ж. О, подожди жду краса, кстати, что это вот, о, сейчас шикарный. так про новый персонаж тут написано что, о, да есть новый персонаж. вроде бы это не новое, это у нас флот. там, кстати, менюшка изменилась, говорят, что можем вообще из изменить менюшку. Например, где-то здесь. Руководство. Товарищеская битва. Кстати, как это? так понял. Тут что-то добавили. Ага, русские, английские. Ага. Введомления. Выкол, включите. Ладно. Пошлите уже. В катку. Ух ты бог, что победили. Ух ты, уже один-один. Играем. С раундованными картами. О май гад, та карта. Ага. Давай. Господи, что была лучшая карта у меня. Давай там база строить, там бы эти вот значки давайте мне. Что это такое? Дыма какой-то, яд какой-то, блин. А что там показали мне? Мне интересно. Блин, я тут еще на Земле. Зим... Ну, прикольно точно можно тут строить. Ладно, прикольно, нормально. Так, так, так. Что там есть у нас? Чтобы я знал. Крутяк, друзья. Мне просто по кайфу. Реально. Я могу... Это, это... Что за колода, блин? Какие у, у врага колоду? Мне тоже интересно стало. Что у врага есть в запасе? Я могу вообще-то Реджера запустить. Наконец-то я рейджера могу запустить. Какие каргули вот эти? Вторые у левла? А, это та карта, где у нас, так скажем, все прокачивается, Да? До первого уровня, до сотки. До десятого уровня. как я понимаю. Так, давайте еще Реджера. Рейджера. Ну все, наш отряд непобедим становится. У нас есть летающие, кстати. Нет, настолько есть рейнджеры Блин, нужно же делать, а, нам такое. Сова, давайте запустим для привычки. А то вдруг враг что-то выдумал. Блин, как ты побаюсь, друзья, с врагами нападать на них не меня. Вдруг что-то они задумают. Сова, отлично. Пожалуйста, проверьте Сова. Вдруг враг что-то новое. Орка наездника. Не, окно, они, тем более, кусаки. Еще. Это отличная тряпа, по-моему. Куда, Реджа? Реджарс. Кстати, на башня. Давай посмотрим одну башню для Дефа. Буквально. В хорошем смысле. этого слова. Так, Реджарс. Спасибо. Так, вот. Насчет маны, кстати. Может быть, запустить сильнейшего? Как-то мило. Чем враг заниматься? Мне очень интересно. Давай здесь. Я не знаю, чем враг. Давай проверим здесь. Мне уже страшно. А, я понял. Он хочет дефаться. Тогда наш план, друзья. Если враг дефается, то это знак, что нужно что-то строить. Там базу вторую устроить. Это знак. казарму тоже нужно призвать. Давайте галем одном Я, в принципе, не так уж и лоблюсь. Галима. Так, сова, кстати, расскажи, когда враг будет идти, кстати. Это очень важно. Прям дайте сюда, пожалуйста. Так, база секретная здесь. Не там, а то вдруг враг твой полетчик. Колем, кстати, быстро призывается. Скорее всего, враг будет что-то новое строить. Я так и знал, ага. Регенерашен у нас нету, блин, а у нее есть Регенерашен. Я видел первый колоду у него, окей, Галем, сюда. яд у нас есть, класс. Что дым такой есть, класс, друзьям. Если мы продолжим, ой, любим. Поиграем она в данную игрушку, то что-то выдвинуваем. Так вот. Кстати, Реджер плюс Орк этот, прикольный человек, блин. Как там тебе? Так сова Давай ты именно кадромку попортишь? Почему бы нет, ядом. Будем очень Так, насчет этого нормально все там поколем угу. давайте еще О -о -о. нормально потом можно атаковать принципе ну я еще не знаю давайте проверим я кинем и все будет нормально построили спасибо нормально. я там все же давай я дам все отступай сама отступай блин но нас атакует шутку Может нам идти? Блин, нужно вторую казарму что и строить. Блин, ну куча баз наверное, скорее всего, будет строить, ага. М -м -м, давайте так Враги здесь, блин! Враги здесь, лоу! Нет! Ловить врага! О, oh Майга, что происходит с этим миром? Туман, яд. Атакуйте. Атакуйте, так давай ремонт. Тут, если мы одолеем рога, то он нам прокачится. Там прокачается. Так скажем, первое Задняя атака. Бегом туда еще нужно. Разделяемся. коня нужно пускать. А, э, да. Вроде бы нет, тут такого не разрешено. Тогда больше больше казарм. Нас, кстати, еще есть дым, на всякий случай там. О, о, он ничего не видит, отлично. но не нужно, он такой уже слабый, так скажем. Блин, чик, что ж делать? варвара взять, кстати. У ну, ну, вот интересно ещё. Так, я яр там запустил, и что такое, кстати? Что кто долго убиваете? Да, реально долго убиваете. А че так много дракона? Как побеждать теперь? А, так мне еще вот наездник. Там, наверное, первого уровня такой себе не знаю ага. а что у тебя там дым давай на тебя кстати варваров ну, помню ну, если его бы, можно было бы и взять в принципе давайте возьмем новую тактику в ну вся такой депрессии что так долго добивается кстати очень долго реально долго а как так можете убить всех как что за карта не такая сильная Я не понимаю, как это Дым. Прячем. Так тут сова есть. Ясно все. Сам можешь следить за. Маркант, а -а -а. Так, ну что, Галима, такой сеть теперь? Кстати, возможно врага. Тут экономика поднимается, кстати, да. А что такое хитренький, слушай? Кстати, у нас слишком много маны. Нужно тратить ману. Друзья, я проиграл из-за того, что я не ни, ничего не собирал. Тут вот моя ошибка, главное. Друзья, не ошибайтесь. Я ему подался, типа того, так скажем, ну, это из-за того, что. Эх, это из-за того, что я не построил базу. Я не знаю, чем он там занимался. Можешь написать катку и сделать вывод. Что он алпаучик. А что сказать Ну реально, ну, согласитесь с этим. Торчик. Ну, волков. Я думал что вор сильнее. Нужно по них, кстати. Подчеркивать. Броня, атака, что орк воин. разыт Раз. Раз. Что такое разыт? Не, не перевод не грамотный, да. Разет. А, у раз врага. Убьет врага. Нападет врага. Топов, топором в радиусе 135. Получит 50 урона. Энергии с помощью урона. С чем дальше враг, чем меньше урона. Бой, тогда ближнего будет тогда врубать, про Ой, oh гад. Знаете, скорее всего, врага просто... Дракончики, это прикольно Реально. Так. А, у нас, кстати, нет, он нет. В смысле? Так нечестно. У не летающий, так нечестно. Напосречим враг занимался. Ну, что сказать вам, иди сюда, вот, копайте. Подождем, возможно, он тут еще что-то построит, чтобы потом в будущем знало, что чем враг хочет заниматься. Ну, я же... Этот дым, дым, кстати, бессмысленный, как я понимаю. Ну, реально, он даже не достает от до таркончиков. Может, разработчик HAI починит, сделает побольше радиуса. Хоть что-то будет как это ценность, реально. Так, ремонт отключаем. Да, он, кстати, горзой. ремонт включил ах тож искать на блин ладно а, что пролью все так ну теперь пересматриваем дон бас иди на войну -мо украинцы идеал какой-то давайте тогда база тут главное база такой вот, баз друзья база все easy а, так он еще базу строит ну я так и тоже строю а он просто сдидите что -то. Даже так он победил, кстати. Не понимаю, как это. Нет. Может быть не Кстати, да, у меня башня ада. Яд. Так, это я запустил. Рейджеры из такой себе, друзья. Они только против летающих. а, -а, -а. тоже не сотся. Блин, где дрянь? Да, вот. Экономика, друзья. Я же вам говорил, что тут экономика тащится, так что лайк Давай, давай лайк поставь. Не Так, стрика. Сейчас тут нужно буду проверять, буду тут строить. смотри, еще там построить. Может время длини удлиняю, чтобы узнать врага, какому он фракции находится. Что как-то он трусит он тут не строит. Тем более у меня меньше войском скажите как у нее столько воинов скажу вам он построил 5 потом понял что закончилось а я до сих пор не понял вот. экономика поэтому друзья просто по по экономике Голем. Ага, башня а, да ага. ну так орки у тебя тоже были реджиротина орк, орк на есть господи что проклятый был Эх, блядь. Один на Ну что, пуль макс риск проиграл. Ха-ха-ха. Ускорение. Провализил, героя. герой. А что же такие пугливые русские? Что такое? Скорость добычи вычисления строительства. Да, вот чем я вам почитаю, то со времени увеличивается, побеждая при помощи ускорения призыва. Хитро сделаны. Ему за это сказали, мне не написали. Я такого немало кстати. Я его не видел. Вот и всем. Сау so, призываем, да. Что он сам есть, кстати. Good Work, наконец-то! Goodwalk, sound. Наконец-то. Орк у меня есть. Наконец-то. Господи, наконец-то меня слушал. Это, это люди Ра орк первый, а, э, первый пер, вот этот, чуть -чуть, сам прикольный. Зер два потому что нереально защищены. ближние бой, именно. нападут а то, кирдык. Вот рыцаря такой себе, поэтому не берет. Так иди, не стоит. А, бро. вот гальдру. Да. Дальше эльф, кстати, прикольный будет эльф. Так, насчет драконного это отдельно, это варвары с этим совмещаются, Буду очень классно. Два варвара, нормально. Эльф, как и Орка воин воин орка кладочек как думаете взять ну да кстати нас просто там не так уж много есть там построить что-то поделать нормально сову кстати нужно призвать потом дракончика а рогуль точно не хочу и даже ее, но она дорогая пишется мне 175 конечно безумно так собак потом узнаю а экономика точно ну окей в принципе я построю экономику сначала потому что там на много ман дается тратить сам Давай. я базу построю по быром здесь не ту построю не он тут знает он же хитрый я таки знал на Отступаем. Все. Напугали так напугали. Да экономики решил меня задавить. Окей. Гаргуля или эльф? Даже не знаю. Давайте эльф сначала. Кто из них сильнее? Гаргуля или эльф? Я вот тут даже эльфа не знаю. Особо. Ну ладно, в принципе. Дальше угу. давайте еще одну базу, принцип построим. Прям тут можно, секретно. Враги там то не пойдут, они будут бояться нас. Дальше нам нужно быстро больше призывать. Кстати, ещё, кстати, он еще казарму строил, чтобы ну, монстры нужно иметь к этому талант. <laughs> кстати, да, Элиф такой себе, вот гаргуля это мощнее, как я понимаю, реально мощнее. Опа, она Гаргуля, да, мощнее. Почему я и Горгуль не взял? Хоть одном в принципе. Ну, ну приличие для приличия да так макс риск давай дело делай дело все, все, все это дело так гаргулем да и по бырму кстати сова узнаю возможно враг там еще мне очень интересно мне нужно стоять тут стоять и смотреть возможно враг строит куча воинов а мы такие не готовы к этому гаргуль тоже нужно поставить знаю еще знаю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 значит будет центр салопать себя расскажи что там еще ну, а гаргуль тактика тактик так скажем да угу. значит ничего ну, там не делать кстати настолько ресурсов что, что капец смысл есть да есть чувак. Чувак. крутяк давай тут 4 хоть можно даже тут бы ба можно базу построить в принципе давай тут построим из того что я экономику взял вперед офигенно ну да врага нужно знать чем он там занимается в принципе полетим сюда вот узнаем Альф. не надо давайте гаргуль тактика гаргуль давайте тут еще построим в принципе я прям просто не делал. кстати 300 умеем можем вообще тут 30 пау офигенно хм. Ладно, хай собак к нам. может кого-то на встретить будет шикарно. Ага. Это дома еще одни горгуль призвать, да? Минералы, кстати, нам очень пытаются. Я попаюсь, чем урок занимается, если честно тактика гаргуль прикольная кстати мощная тактика гаргуль когда там уже закончится то вы можете потихонечку сюда перейти и что построить да. так ну что давайте тогда призывать дракончик с нами хайдет такой 300 кп имеет а вот гаргуль мощнее мощнее так что давай, казакончик. Уго, Рак уже на подготове. А вопрос так не да? Ага. Он, кстати, без без, так скажем, на землю берет. Все, атакуйте. А, вон где он. Нападайте по полной программе. врубайте всех! Ху -ху. Как круто становится. Он просто на земных взял. Вот и все. Офигенно. Врубайте. Давай, здесь построим. кучи гаргуль призвел. Да, думаю, что ты крутой, да, брал Врубил. Просто Врубил. Он такой, че происходит? У тебя столько горгуль такой, да. Все, эти кирдык бро Вот, куда пошел? А ну-ка строить кучу, кучу чтобы прям враг не пошел. Не пришел Кстати, да. А счет этого, почему Он снова призывает их. Все, в атаку. Все, он сдался, отлично. Good works Потому что мы всю карту захватили, точно. Блин, он снова идет. Он нашел нас, отступаем. Он нашел нас. Бегом. Давайте прячьтесь, давайте нападать на экономику. В принципе, логично. Давайте тут еще построим. Цыплем. Если прям можно. Ну а что, тактика будет классная. Если есть рандомную карту, то вообще, наверное, везунчик станешь. Реально. Кстати, врубайте а раз редоточились, нас атакуют по программе еще, кстати. Он еще силу взял, вот, блин. Да, кстати, врубай у нас. На слишком много воин. Атакуйте, атакуйте, атакуйте. же враг тут, ой, -ой. атакуйте. Думаю, что нас победит, да, ладно, я ему не верю. А, да, также можно еще ремонт тут. Это кто враг? А ну воюйте, воюйте, враг тут такой, че тут построил. Конечно, проиграл я, конечно проиграл, молодец, все, враг проиграл, отлично. Э, так быстро уничтожил? А, понял. Да, мне ни одна база. Вау, вау, вау. А что, там еще у него база? Ну все, победа. Он тут строит какие-то шашки. Не сдается. Ну да, Гаргуль он, кстати, чуть, чуть не победил. Теперь я, лорд Гаргуль. Еще столько маны также написано собираем минерал все строй там захватывать точки они внизу между собой собираю не ну можно, так сильно. так я ускорю это делаю я... что он еще отлично благословение призвать кстати по квесту нужно узнать потому что у нас не все карты а вдруг нам будет по квестам очень важный давай, давай. призвать гнола ага призвать рыцаря ну потом призовем. Обычный список карт магазина. Обнови. Ага. Призвать он дыну. Вроде бы для волок. Я волков на езде поэтому беру их. дальше не, не беру. Думаю, такой себе. Шо, Обновили класс. Так, давайте соберем это сидела. Ну вот классная штука, да? Ставлакист тоже, считаешь, так же нужен. Так, друзья, я занимаю почти скот-какое-то место. У меня 4 очка, мало, да? Нужно пятерку брать. Да. За победу дают 3 очка, как я помню, да? За поражение дают одну. Ну, да проиграл. Кеша, блин. Ага. Ясная карта. Ага. Клан очень опасным. Зачем ты вра... только убрал клан? Ты же был опасный игрок. Ага, понял. Хочу узнать, у меня персонажа. Так, ускорялка меня есть! Ебой! Я его ускориться Ну неплохо, неплохо, конечно, хорошо это. Мне очень интересно, какие у меня там карты. Есть оркна, есть. Так у меня есть вообще какие-то худощавые. Эти вот или как они зовут? Пиши комментарий, я забыл. Да, конечно, советую брать, что-то строить казарм, но думаю, ладно. это вот слабее рыцари, да, понимаю. А эти вот чуваки сильные. Как и зовут, кстати. Копеечники, вока. Вон чью, кстати, можно так получится. Все, вроде. Кстати, у нас, у нас слабая колод, нас нет летающих. Че, блин, произойдет сейчас? Мы проиграем. Есть один шанс победить, друзьям. Есть один шанс. Призвать сову, узнать чем рак чем занимается. Построить базу. Тоже. Успеть базу построить. Ну что, враги не нападают сразу. не знаю что они проиграют так. Не просто. На базу можно. А я саму. Ладно, по давайте. И на ну, принципе хочу по быстрым базу. уже же. Быстро бат построить окей? Спасибо. Все. А война хватит. Тихо. Кого, -кого призываю Разцередоточились, вперед, вперед берется Возможно там враг Эта карта классная, наверное, если играть за землю, потому что у вас будет что-то новое тут происходить. Возьмем ну, просто обычный, да? Литающий Ну что поделать, сорян, царь Ну давайте удлишно возьму. Не, ничем не занимается. Значит, мне есть шанс, да. Может быть он там строит, ну, например, там, на не знаю. Яд, кстати, у меня есть. Хочешь, я да? класс это занимается? А! -а, -а. Так он по он же пошел ко мне! Йоу, продает сейчас? Он меня видит цокотик в воську. Ох ты, -мо, я Че ж так призвал, сука Брах нас напал, брак нас напал, саван обратно на базу. Сова сюда вот Точка здесь. Сова. сюда, пожалуйста. вроде бы сова я видел я не видел я просто боюсь как-то слава за ним Идите, пожалуйста расскажите все брак узнал, что не или на ну что Куда так буду брать такую тактику еще Ой, у нас бакс не меня покажет праздное обновление добро пожаловать э, в новый новогодний рождественскую версию clash of legends это прям праздник какой слушайте э, остается время 6 дней к празднику clash of legends 6 дней остается класс вот. Ну и все, рассказал, что кайф, класс. Все. Ага. Так, окей, эльфы классная штука. Нет? Чем враг занимается? Можно, в принципе, еще тоже помешать там. Ага. Следи за ними Как уже на нас напал? Враг уже на нас напал. О ноу, о, но. Во, блин. Так уже нас напал. Что делать, друзья? Что делать? Ну, почему? Враг нападает на нас. Такой сильный враг. Ну ладно, в принципе, еще до поражения жалко. Ну, блин, ну, только что нечестно. А? Волну даем. Кстати, да, когда мы твоего убили. А, кстати, нас еще войны попадали. А, у него по двух осталось. Осталось так, кстати, классно. раздался сдался! нам призвать. Я не знаю, как это произошло. <laughs> Я не знаю. Это Удина, который отталкивает и все. И улучнится вместе, совместка еще обычный человек у копееч. Нормально. Что такое? То совершение битвы оставилось один день. 13 часов, блин, я не успел, я не успел, да ладно, я что же три играю, опять, на 30, значит, я не занимаю этого места, сто там может быть отнять там некоторые, да, ладно, по квестам, да, очень важный квест, о, получаем, Один, на этому рассказал, как собрать, вот тут также можно купить ее сэкономить денежки тут вроде бы разрешено акции сразу но призвать рыцаря призвать и все новая тактика рыцари призываем я рыцарь это рыцарь мечник какой рыцарь? рыцарь дайте мне не мечта рыцарь вроде бы здесь принц а, да. так. что победить там гнола. кстати сколько там стоит не знаю нормально дорогой конечно. А кто же тут экономика блин ладно я хотел нормально хотел тут экономике там затащить точнее экономики экономике мы затащим я так уверен то просто так написано все экономика все понятно Реально сейчас типа того, наверное, равно вышло, что экономика понимать реально очень классно. Там столько-столько минералов. Я так заметил. Не знаю 10% выросло, но где-то примерно 5% выросло. Это офигенная цифра. 5% выросла. Может даже на 10. То что собирайте минералы, это очень важно. Блин, тут есть враг наш с того ненавижу. Там плохое там учит вас плохому. Я помню, что этот клан всегда не вырувал Поэтому я называю их плохой клан. Ну, они реально сильные. А, еще есть другой клан. Популярный клан, так и скажем. Да, мне там квест. Кстати, я там что, но взял? Может быть, изменить на, на заместь на гно на рыцаря, а? Макс риск. че не думал? Отбьем. А, Куда ты дешь строить? Ну ладно, в принципе. Так, подождем. Да, гнобы не взял. А, нормально, ты прям правильно записал. Спасибо, ну, а, куда идешь, кстати, проделал. Блин, даже базу не построил. Не, не взял. Ну ладно. Точку сбор меняем. Кстати, классно картиночка. На очень, кстати, везет вам. Ну что, думаешь, ардапсов будет? Ты там готов карты списал? Нет? Но я готов, типа, то. По экономике. Да, то ничего. На помощь, бивон. Враг что-то будем этому. Камень. Что от тебя? На парень, девайсик как-нибудь. Двою ж нафиг! Чувак, ты не нормально? Вот и все. Я не понимаю. Он будет дефаться? Напарник. Я ж не по-нормально. Да пошел. Эх ты, блин. Называется напарник. Не Что у нас есть по классам? По-моему, рыцарь. Ну смотри, не свой Смысл тебя? Рыцарь, рыцарь, ну и все. Дон -дон, нечестный гранд, я не прокачен. этим тему легко так что отстаньте, боечники. А, Гнула, да, гнолы. А как это так? А как это так? А ч он них Друзья, это че, че ты у меня? Нет, ничто не нормально. Крутяк. Ждите, реально крутяк стало. Ну все, гнал пока. Это крутяк было, Good Works. Не знаю, что произошло, я не знаю. Это один не насыдешь. Там по экономике нафиг сила. Кстати, классно против армады. Реально удивительно классно. Ну, ну, как-то не то. Сыну только в горгуль. Или просто тоже в гаргуль запустить. <смех> Почему бы и нет. Не надо. У нас так думали чариться, и долго быстро построим. Может быть даже и так. О, как он такой. Дышай в этом хам. Да, тут, кстати, можно было силу силу включить и затащить. Напарник я не знаю, затащил бы, по-моему нет. Кстати, ]orde. я еще не пересмотрел, чем враги занимались. Они просто все запускали, да, или как-то? это дикий клан, блин. Да что клан провалился? Знаете что? Они сам местку делают. Этот клан проклятый, так называемый, это злой клан. Он на первом месте. Он читерск. нет так знаете, они читеры. Клан читеров. это клан агрессивный, агрессивный читер. Они совместку играют. чё блин? Ну, я такой клан знаю, но я остался на эти популярные кланы Почему? Почему? Кстати, покупкам кубкам он сильнее этот а меньше. Он специально взял, чтобы было легкотнял вообще. Он даже псов не взял. Не взял. У него все шестого. Вот, блин, посмотрим. Теперь куланы объединяются. Сначала мы рандомно... Вот блин. А потом они объединяются. А, а кто, кстати, писал запускает? Вау. Я мог заточить, как я понимаю, да? На я бы не мог помочь, смотри. Они двоим сами Завалят а два то же самое если мы будем парень сами то я завалю врага. только гнолами они сами но такие крутые чем сын поэтому давайте мне тоже такой чувакам и давайте сам сами кем то блин нет квест призвать эм, рыцаря там пару раз 5 штук Буквально. а действует ну, во. ну вот так вот Давай я тогда псов писал чувак псов давай нового друзья уже а этот чувачок не призывает псов смыслом играть смысл? смысл давай эй эй эй давай давай строй что-нибудь все что собираешь там во давай ну, хоть призывай блин хоть что-то блин делать лентяй да ладно шутка ну что поделать если он такой лентяй о блин. да я сказать тебе казарму строй блин барак точнее казарма это другой игры я так выучу ее я просто в игру уже пять лет, конечно, и даже больше, кстати, даже 10 лет. на раньше было не популярно, не был популярного в классе, ВКонтакте. Вот так вот. Потом по очень когда будет стримить то реально возможно сделать мне ролик о данном игре. Так, пойдите по убивайте ну потому что у нас нет совы, в принципе, логично, что нужно атаковать. Так, идите, потом возвращайтесь на базу. Ну, ну дефайся, чувак, дефайся. Если на тебя нападут, скажи, я их просто вырублю. Для тебя что хочешь, мой любимый. <laughs> Ладно, шутка. Пошли, возможно, враг просто там ничего не делается, а это наш шанс. Или просто отступим все-таки они в новые эти вот регенеришн включайте на автомате, когда будут отступать, в принципе. Привет! Привет, враг ничего, ничего не делал. Ладно, отступайте. Враги. Враги здесь. Сбор точки мне эти они летающих взяли. Ну ладно. На то мы узнали врага. вылиться, к лицу. Да, он воина взял. Ну ладно. В принципе, мы ему подарили войну. Подарок от инвалида нормально. Так, ну что там? А как? А, саву, он блин. В принципе, экономика тут тащит, друзья. Поэтому сразу строим казарму. Барак. Базу. Ну давайте запустим. Тактика гнула. Как враг запускает тактику гнула. Так и мы запускаем тактику гнула, блин. Так, давай на базу. Все здесь. Давай сюда идем. Сбор точки меняем. Давайте все сюда вот. Маня. дефаться а, Ну, следи, следи за ним, да? А, я должен сам стрелять, да? Блин, напарник называется. О, красава. Вот так нужно было сразу. Так, ну я тут буду строить потихонечку. Окей, бра. Я буду строить орду. Скажи, когда мы будем открывать этим гнолами. Или чем тут, вот, я вот не знаю. Если враг нападет. Ты мне не скажешь. что ты. Я тебе не знаю, кудык дам. Кирдык кирдык-дык. Правильно сделал. Красава теперь они не уйдут. Нам нужно строить. что Макс риск. Правильно. Бараки. Какие бараки, блин? Базу строили риск Так, давайте будев. Всякий случай. Не в принципе логично призывать, но. Брагиш не нападает все же. Так, мы призвать должны. Опа-на. Опа-на. Ага. Что делать? Летающий. Вот на него не нужен, по-моему, надеяться. А-о. а на. Борточки меня. заметили куда они идут? К тебе шли. Что за? Не ну мы можем а, они к тебе решили. Я вот чувака не к я решили. Видишь, куда напали? Нафига лен? Так уйти. силу включи, чтобы побыстренько там рубали. Ага. Аху. Бро, я не знаю, что делать. Прикинь, Мне там буквально пару штук построить вот и все, конечно. Вот блин, я даже не значит что предпринять. И, и при, при, при принять ладно такуйте как mm -hmm. и здесь вот блин свиня <смех> почему бы так э -э -э -э -э -э -э, эй пацаны работать О, кстати, тебе что прикинь, куда пошел на зимние кататься тут на лыжах. Рубать! По-быстрому, давай. Кто тут вроде Слушай, бро, я тут строить хотел. Между прочим. Раз, два. Что там? О, как красиво, слушайте. Ремонт, скорость, <къем> база по быстрому, там что застрял один чувачок и Во, давай, давай. У тактика. Гнал, я уже не спускаю, не тем более умерли. Давай, строй базу, чувак, давай, красава, давай. Что там? Насила? Думаю, нет. Он же ремонт не включает. В принципе, окей. <къем> okay. Так значит база еще бро мы скоро восстановим экономику жди бром как ты него а лучницу красава слушай. атакуйте <составьте> <составьте> на гаргуль еще одна горгуля йо бро тут горгуль я понял как виделся до карты на этой карте горгуль скажите как но ну, я скажу легко хм. В принципе да, я его должен тратить, да? А враги там чужие должны ничем заниматься, да? Макс Риск. Думаю, вдруг что-то враги там выбор точки должны менять. Где-то здесь ставить. Так, тут строим нормально. Мы сейчас должны точки захватывать. Точно, правильно, Макс Риск. Придумал классную идею. Так, строим здесь базу. Я отступать, про. Все, отступю тоже. Если там враг, то вырубаем по-быстрому. Войска, здесь сюда идем. Потому что хочу экономику поднять, почему бы нет. И тем более нет 200 игроков. Итак, враг, враг здесь? Нет, отлично. Займем эту точку. Вот и все. В принципе... Хм, забор точки поставим здесь, почему бы Точнее, здесь. Так будет весело. Здесь поставим точку. Хорошо. Нас напали. Атакуйте. Ру, конечно, люди должны. Вот так, ну-ка, занимайтесь. Да? Майк. Что там? Вай. Ускорить. Враги здесь, прием. Враги здесь, ой-ой. Враги здесь, давайте точку сбор меняйте, а то вдруг, враг что-то будем здесь делать постоянно. о красава нам можно еще минерал кстати больше больше воська а -а. и чтоб его вырубать, <связать> чтобы его врубать вырубить нужно что-то не я ремонт включу да чтоб тебя хоть ресурс мой тратить а так это наш напарник отлично Айска, помогать! А что, шур стоите, блин? Можно помощь. Лишний, как говорится, да? А, очень, вот да. Когда, не знаю. Постройте тут базу, если можно. Айска, блин, сюда идем. по-быстрому. О, красавчик, давайте. Тут базы нет вражеская Если нет, то окей. Если есть, то плохо. Потому что враг будет злиться. О, отлично. Слушайте, реально тут класс. На будет жить. А вот этих можно просто атаку. Просто правило. Ладно, по быстрому, кстати, чтобы ты не спалился там, чтобы быстро собрал минералы и ушел. А почему бы нет? Давай копай здесь давайте я ремонт включу мне хватает кстати нормально тебя кердык чувак шутку а, 5 4 3 2 1 давай о красава на, на полную на полную атакуйте тебя точно кердык бро атакуете атакуете за меня играйте в рубами а, так-то враг Окей. почему так выйти обходите мы тут главное экономика конечно о краса, да. так отщик кстати а твой ард ты ч ⁇ <laughs> ладно нормально <laughs> я просто больше экономики поэтому как-то решилась так вот Всё, атакуйте Так, во-принципе, можете вот здесь. Вот атаку уже так вот это, конечно, минералов. Все это, видите. Так, что же буду прикрывать? Вот на ту базу же, но в да? Так, ну что, вырубаешь их? Ну все, Тоже построил. Ну окей. Ну вот, это из-за того, что или это, или это, ну, например, бах, или же это ошибка разработчиков, или же это кайф что сделать разработчики такое что можно просто собирать ресурсы больше больше и больше по моему это как поэтому друзья если есть такой момент мы нужно брать топ и топ1 за блин я уже устал тут смотрите вот что мне в этой игре не нравится то что я блин, не могу за топ один хоть место ну, ладно ну хоть на 101 думаю ну 101 есть ну дать то добраться поэтому друзья мы используем то данный шанс или пах ну как эти назвать я хочу назвать им шанс. Ну что он иерический назва название как говорится. Давайте соберем тут еще, что важно. Давай ну, два, кстати, весело играть. Рыцарь, кстати, очень клас. Он такой недорогой, кстати, еще. Может быть его оставить Или кново? Ну, это классно. Крутяк бросая на выбранного врага на свое поле, зрение каждые 7 секунд и наносит 2x5 урона. Раньше враг, враги теряют скорость, реально враги теряли скорость. Прикольно. не Гаргулю, кстати, Ух, ты, интересно. Блин, ну Гаргулю можно здесь затащить. Кстати, сколько у с хп там, чтобы знал? 700. Но на этих вот где больше, сори, но, блин, тут больше. Эх, потому что не прокачены. Давайте команду сыграем. Все, все, все. Сколько там ролик. О, блин, нужно заканчивать уже чат. Всем удачи, пока.